Как человеку бросить пить? Человек, который решил бросить пить, он должен знать, что если он найдет на протяжении дня тысячи элементов, которые ему нравятся, а в тот момент, когда он будет пить алкоголь, он будет говорить себе «Что же мне в этом не нравится?» и будет произносить себе «Мне не нравится, что я сейчас не ощущаю ту радость, которая возникала, когда мне нравилось быть трезвым человеком». «Мне не нравится, что меня тошнит после алкоголя, мне не нравятся отходники, мне не нравится еще что-то». То есть человек думает что ему это нравится если обычно почему очень пьющий становится потому что человеку жизнь не нравится потому что он себе подчеркивает все время что ему что-то не нравится как это обычно выглядит допустим там жена и муж и вот она встала и она ему не нравится, то есть она ему надоела, родила детей, она полная, ему не нравится, как он живет, ему не нравится, но он так бы встал, покурил и пошел, а так он встает, и она начинает говорить ему, и это не так, и это, и ты пьяный, и тебе перегар, а ему не нравится, что у него там нет носков чистых, может не нравится, что он вечно грязный ходит, не нравится, что нет порядка в семье и так далее, то есть ему не нравится все время, она подчеркивает это все, что ей не нравится. Человек после этого срывается, когда накапливается количество того, что не нравится, а человек вынужден стремиться к жизни, которая может нравиться, к Богу. У Бога всем все будет нравиться. В раю каждый будет счастливым, там будут только хорошие чувства. И человеку ничего не остается, как выпить алкоголь, чтобы хоть какое-то время понаслаждаться тем чувством, которое называется «я живу в состоянии, когда мне нравится». Ну так а что можно сделать для человека, который, допустим, который, допустим, с вами рядом живет и который употребляет алкоголь. Чего же он хочет на самом деле? Да он хочет, первое, любви и второе, чтобы кто-то сказал ему в чем-то, что ему может понравиться. Вот человек приходит, и вы говорите, смотри, как у нас дети выросли, нравится тебе человек, говорит, нравится видишь они хорошие любят папу нравится те что любят нравится а вот хороший же у нас стол смотри давай лучше мы дома будем сидеть давай сделаем так чтобы и чашки были красивая я у тебя красивая нравлюсь тебе да а как нравится вот с этой стороны или с этой? нравится тебе вот мои новые волоски нравится а ты мне нравишься я тебя все равно люблю понимаете и человека это изменяет и другой вариант Мужчина ложится и начинает думать, а, там, или женщина начинает думать, можно так, ложиться и начинает думать, да он мне не нравится, и он бухариком в постели мне не нравится, и зачем я его там, так а зачем вот это нужно тянуть, можно это все переизменить, каким образом, ложитесь и говорите. Мне нравится, что он теплый. Мне нравится, что мы вместе. Мне нравится, что он заботится. Мне нравится, что он деньги зарабатывает. Мне нравится, что у меня есть мужчина. Мне нравится, что вы представляете, можно я человек говорит, а мне ничего ничего не нравится. Да ладно, ты живешь, да, это главное. Ты живешь, тебе нравятся твои ноги, да. А могло бы их не быть. Сегодня я общался с женщиной, которая Завтра или послезавтра отрежут на фоне ней нейропатии нижней конечности стопу, на фоне сахарного диабета второго типа. И вот она говорит, правильно вы говорили, Андрей Андреевич, несколько лет назад, что я должна исключить глюкозу, алкоголь и углевода из своего рациона. Но я этого не сделала, никак не могла справиться с собой. Ну, вот ты не могла справиться, кушала сладкое, теперь тебе придется прощаться с ногой. Но нравилась тебе нога, да, но ты же не замечала эту ногу. А можно же было говорить, что мне нравится нога, мне нравится вторая нога, мне нравится, что я живу, мне нравится, кому не нравится, у того и нет вкуса. То есть вот таким образом.